Доброго времени суток, 6 февраля, обзор для криптовалют. Падение продолжается, или же уже закончилось, или же внезапно разворачивается. Точно сказать невозможно, но по крайней мере то, что оно сейчас, вот, в данный момент пытается развернуться, это да, действительно так. Повышенные объемы, конечно, там здесь, на вот этом всем диапазоне был, были просто огромные. Вот к чему это нас приведет сейчас. Посмотрим. Пока говорить однозначно сложно о чем-то. А, вчера начали падение или когда там... И все уровни, которые, о которых я говорил, поддержки, они просто сметались на своем пути. То есть одним большим снежным комом все это летело в тар-тар-ры. Объемы, конечно, были тоже колоссальные. Вы можете видеть даже здесь на пятнашке, если смотреть все увеличилось, насколько и причем, ну а здесь так тем более, да, то есть на дневке мы видим, что практически пиковые значения на этом отрезке а все происходило. Вот сейчас, в принципе, ситуация чуть получше, конечно, со вчерашним днем, но нужно смотреть, ждать, как закроется хотя бы сегодняшний день, насколько положительно или отрицательно. По глобальным новостям все, конечно, не очень хорошо, да, вот есть новости по поводу Visa Mastercard о том, что они такое ощущение что начинают какую-то вот прям целенаправленную борьбу против криптовалют увеличивают комиссии на покупку я так понимаю снятие тоже криптовалют и вот сейчас там на данный момент в общей сложности она была 4 процента да а так округлим то собирается вроде как увеличить до 10 вот Но 10 процентов конечно уже достаточно значит, существенно вы сами для себя должны понимать тут вот они на вот это вот американская биржа Coinbase, значит там уже вроде как это дело все запустилось, и есть еще такие мнения, что проблемы существуют там с подключением карт, с выводами, там со всеми делами, хотя я вчера выводил с биржи CX без проблем вывелась точно так же быстро, как и всегда на MasterCard. дальше значит комиссии по ценным бумагам там по вот этим по фьючерсам и так далее вот эти вот сиделки разрешительной системы так скажем до да, за сегодня, точнее, простите, сегодня, 6 числа, должны были выступать перед правительством, я так понимаю, Соединенных Штатов, там относительно криптовалюты. Я так понимаю, что должны были, ну вот в данный момент это все идет к тому, чтобы определение какому-то статусу, да, криптовалюты должно произойти. Есть вроде как слухи о том, что перенесено это заседание с сегодняшнего дня на 14 число. Вот, ну посмотрим. Правда это или нет, как бы будет видно. Вроде как говорят у них там на оф сайте это указано, да, внизу, что перенесено э, дата заседания. Так, дальше вы должны понимать, что на данный момент говорить о остальном крипторынке не имеет смысла. Я имею в виду альткоины, да, потому что вы видите какая ситуация, можно рассматривать только биткоин и от этого отталкиваться уже. Вот то, что идет как бы работа над технологиями, да, о чем я вчера говорил. Это все да происходит, но к какому, к какому этапу мы придем и как долго мы будем задерживаться вот в этих. В нисходящем тренде это, конечно, вопрос. Еще один из таких моментов новостных, да, хотел бы сказать, что, кто знает, есть такой достаточно известный э, инвестор Орен Баффет, он, там, мультимиллионер или миллиардер, я точно не знаю, чем исчисляется его состояние. Так вот, он, если кто не знает, очень такой консервативный дяденька и не принимает какие-то новые инвестиционные проекты, да, там, за серьезный какой-то инвестиционный инструмент многие говорят, что он даже только вот недавно начал обращать свое внимание там на Facebook, на Apple и так далее до этого он говорил, что это все ересь и это никому не нужно а так вот, у этого Уоррена Баффета есть там своя железнодорожная компания, я так понимаю, логистическая вроде как они собираются там внедрять в себя блокчейн и задействовать именно технологию биткоина в плане каких-то, возможно, перерасчетов и, естественно, в логистическую систему вот это вот все дело запускать. Говорит ли это о том, что это прям вот э, супер, это мега новость, которая повлияет на что-то? Нет, но, как мне кажется, это как-то получает одобрение с его стороны, что ли. Ну, опять-таки, для нас это не особо интересно, потому что, как бы там ни было, мы находимся на цене 6000, да? которой я вообще не очень хотел, чтобы мы пришли, и думал, что мы остановимся таки на 8, но, к сожалению, так происходит. И ситуация с дальнейшим падением ниже еще никуда не девается. То есть то, что сейчас там пытается пробить нисходящее движение, это ни о чем нам не говорит. Так, касательно фондовых рынков, давайте поговорим, тоже это нас непосредственно касается, как инвесторов, потому что э, было такое мнение, я об этом тоже озвучивал, что когда начнется паника на фондовые рынке, когда начнет лопаться его пузырь, а не... Не секрет для инвесторов, те, которые следят в принципе за ситуацией рынков, то фондовые, в точности тоже находится на такой ситуации, да, перекупленности большой, и на это тоже нужно обращать внимание. Потерял за четыре дня последних около 20% это, ну это много достаточно, то есть вы представляете какое количество, там если сжигает на пару процентов в день, это уже считается много, насколько я знаю, насколько я понимаю, а здесь за четыре дня уже 20 потерь. Некоторые аналитики кричат уже, что пузырь лопается, э, в общем, все страшно и так далее. Именно фондового рынка. Что же касается меня, я выдвигаю такую свою теорию 10-летнего кризиса. Да, то есть вспомните кризис 2008 года, э, сейчас у нас 2018 год, то есть э, можно ждать очередного какого-то мирового. Вот то, что хотел бы я от себя сказать. По биткоину пока, к сожалению, чего-то, крайне интересного сказать не могу, но есть такое мнение, что после такого длительного падения достаточно ну, долгого, да, можно сказать, то есть пробития всех уровней достаточно долгого и причем устойчивого, я бы ждал какой-то отскок типа dead bounce, да, или там отскок мертвой кошки от асфальта есть такое еще выражение интересное в трейдерских кругах. Так вот, я предполагаю, что может еще отскочить цена до 10 до 12 даже тысяч тоже не отрицает такой вариант он возможен после чего тоже падение может продолжиться поэтому тот кто собирался крыть уже сейчас в панике есть ну, вариант подождать как минимум и помните еще такую вещь что когда нагнетается ситуация а она сейчас как раз нагнетается очень сильно когда вот такое вот нисходящее движение сумасшедшее, да, когда там СМИ кричат и так далее, человек психика уже начинает срабатывать то, что пора бежать. Бежать, удирать или защищаться. И начинаются крепкие сливы в панике. Так вот, вот в эти моменты лучше, друзья, просто отойти от мира сего я как бы не в том плане да, не в плохом, не нужно сбрасываться с этажей своих квартир там домов и так далее, не нужно этого делать ни в коем случае, это все ерунда она отрастет, как говорится в 2013 отрасли с просадки в почти 90% отрастем и в 2018 так что не переживайте особо Так, и вот эта вот штука может еще отпрыгнуть вверх, поэтому стоит этого ждать я, конечно, не утверждаю, что такое может быть, но это возможно. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Если не подписались, подписывайтесь. Напоминаю, что криптообзор рынка ежедневно. Ссылочки все будут в описании. Ставьте лайки, если видео понравилось. Пишите свои комментарии по поводу обзора сегодняшнего и вообще ситуации на рынке, что вы об этом думаете, потому что ситуация достаточно сложная сейчас. На этом у меня все. До завтра. Пока.